Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема память добра и зла. Кто помнит добро и не помнит зла, того запомнит добро и забудет зло. Я люблю повторять эти слова. Я уверен в том, я знаю это, что если вы будете иметь короткую память на плохое, не длинную на доброе, то вас забудет зло и вечно будет помнить добро. Когда вы быстро прощаете, быстро остываете от любой вспышки, гнева, ненависти, зависти, злобы, вы тем самым показываете пример своей сущности. Вы, можно сказать, тренируете себя. Вы даете пример обществу, самому себе, вашей карме, вашей энергии. Происходит удивительная вещь, когда вы не помните плохое, люди перестают помнить плохое. Вам прощают все и все. Вам мир прощает любые непреднамеренные пакости. Если вы будете долго помнить зло, чужое в том числе, люди не будут вам прощать. Это обычный закон померанга, закон сохранения энергии. Добро ⁇ это та энергия, которую забывать никогда нельзя. Сделав добро человеку, скорее вы должны быстрее забыть, что вы сделали, чтобы не похвалиться им. Но когда делают добро вам, вы должны его помнить вечно. Вы должны быть благодарны. И не по-рабски. Вы должны быть благодарны. С достоинством человеку, который проявил вам такую милость. Если люди делают вам плохо, Намеренно или непреднамеренно. прощайте, Отрезаем мгновенно то, что произошло. Не носите в сердце грязи и тяжести. И тем самым вы увидите, что вам будет прощено, если не все то многое. Самое тяжелое и самое больное будет забыто. Люди не будут с вас чего-то требовать, не будут вас искать. Судьба не будет наказывать за некие шалости, которые вы послаботи своей духовной, допустили. Помните. Забывайте всегда плохое мгновенно и вечно помните доброе. То же самое будет происходить с вашей жизнью. Это зеркальное отражение. Я всегда говорю, что люди — это зеркало. Мы лишь видим отражение друг друга в них. Так же происходит с миром вообще. С любыми эмоциями, с любыми поступками и мыслями. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.